Валерни, давай, Вот дай мне ваши заявления, Нельзя на валенки носить, не в чем смириться. Олецки-набалецкий, олецки-набалецкий, олецки-набалецкий, олецки-набалецкий, олецки-набалецкий, олецки-набалецкий, олецки-набалецкий, олецки-набалецкий, олецки на Подшистки старинские, чем подарочки носить. Лучшие валенки, подшипники на малеские. Эти Как бы я любила Поворот по в ботинку Милому ходила Валенки-то-валенки О, ты не большин и старенький Валенки-то-валенки О, ты не старенький Это... <сосы> I'm a